привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас есть план мы хотим выйти и потестировать все системы нашей лодки вы знаете что мы стоим уже достаточно долгое время и вот мы потихонечку собираемся делать что-то более серьезное выходить и уже использовать нашу лодку по прямому назначению Итак, мы сегодня будем тестировать нашу лодку вы готовы поехали Так, первое, что нужно сделать, это внутри организовать порядок. То есть собрать все барахло, закрепить его, все шкафчики позакрывать, чтобы не было большой каши, все это не вываливалось и не был полный месс. Он будет в любом случае, но его нужно минимизировать. Следующее, что мы делаем, мы убираем... Все чехлы, которые на нашей лодке используются, чтобы защитить, например, рули от солнца. И подготавливаем муринги, чтобы нам было легче уйти, чтобы просто скинул один конец и отчалил. Так, из того важного, что нужно сделать, э пока мы стоим, я вынимал деп-саундер, то есть эхолот, и сейчас нам нужно его воткнуть обратно. Так и будет, но все равно страшно. <звы> да? Сейчас надо, наверное, только Марине сказать, что мы выходим. Марина, Марина, Марина, Селен, ВСЛ, Мушу, Колин, do you read me? Over. Uh, we want to check our boat to test all the systems, so we are ready to go out. Please be in touch because in case of emergency we would like to ask you for assistance. Over. Вот такое. Так запускаемся. ну так вроде мы все работаем что а, я отвязываю задний а ты отвязываешь передний No, no, Сейчас. что ты говоришь все рифы. рифы все открыты так мейн у нас готов только надо рифы чуть-чуть им больше дать ходу так все рифы и не, не они они открыты там нормально так ну что с этим все мы выходим тут нормально Теперь открываем джип скидываем тузик дальше и пошли а мы где на выход пойдем не не не вот здесь здесь проще здесь просто выходы все ну что нормально И и четко проверял, такой ушел фу, и ушел. Не, все нормально. Ну что, теперь открываем джип. Давай. Фуль? Фуль. Ну что, все, отлично. А да, ты? молоточек закрываю. Ну, сейчас выключаем мотор и начинаем идти на парусах. Так, у нас Дина на педалях. Там ты на педалях. Ну вот, сейчас начнется немножко сейлинга. Смена галса готова? Сейчас, как полетит парус... Ты все? Да, сделать, да, да. У нас абсолютно закончился да, ветер. Иди, вот порыв пришел, а жесть какая! А жесть? Нормальная погода. Не, погода-то нормальная. В погоде вопросов нет. Есть погоды, погода, погода этой. Вопросы к ветру. Возьми руль, пожалуйста. Ну, вот так вот прямо и держи. Выглядит, как будто ты взяла педали, и оно поехало. Поехала. Вот и рули теперь сама. Для тухля? Это порывчик маленький. Да, да, да, да, на порывах и едем. Нет, мы вообще никуда не торопимся. Дина, на педалях. Шампанское открывай. Я и подумала, вина у нас вроде есть. Кажется, у нас ветер. Пора пару собирать. Или ездить на порывах, ждать порывов и ехать. Ну назад это мы сейчас в Марину будем заходить, тут как раз все и прогоним. Сматываемся, да, поехали. Что-то? Это парус мейн хлопнул. Ничего? Так, ну все. Этот у нас готов, сейчас убираем мейн и поехали. Вот мы сейчас. Я тебе скажу, когда ты его выравнил. Угу. Ну, все, выравный. Поехали, может, запустить все-таки мотор? Ну вот мы уже заходим сейчас, в, подходим к Марине. Вот с левой стороны вы видите лодки. Это уже якоринг, который возле Марины. И мы так плавненько себе идем-идем и подходим туда вот, куда нам нужно. как-то близко идем. Все. Давай. Ух. Так, ну вот все, мы стали. Вот у нас передний буй, швартовый уже висит у нас красиво. Так, мы стоим на двух буях, на переднем и заднем. Задний у нас находится вот здесь. Все, лодка находится в стояночном положении. Сейчас мы просто надеваем чехлы на руле и все и вот на этом наш тест закончен сейчас мы еще нырнем посмотрим на сел драйв и будем подводить итоги вот вы видите вот это масляное пятно которое сейчас на воде вот это видно из нашего сел драйва пока масло горячее его выдавливает ой блин надо будет покупать новые сальники вытащить и что-то с этим делать Ну что вы видели, у нас отсутствуют аноды на нашем винте. Короче, сейчас мы что-то быстренько туда прилепим, чтобы не стоять без анодов. Но нужно аноды покупать и делать... Эту систему нормально Потому что без анодов вы видели Что может случиться, когда Анодов нет Это наше прошлое видео, в котором растворилась нога Так вот, чтобы этого не было Нужно сейчас поставить ну, хотя бы какие-то аноды Пока мы не купим нормальные Ну что, народ, вы видели, с какими проблемами мы столкнулись в данном ролике. Итак, у нас есть следующие проблемы. Второй автопилот запасной у нас не работает, у нас лодка постоянно уходит вправо. Далее, что-то с NME, потому что второй автопилот также не работает, и NME выдает ошибку и постоянно кричит на экране там «Ай-яй-яй» и все приборы, которые у нас в кокпите у нас также не работают то есть где-то у нас какой-то провод скорее всего в NME нужно будет сейчас взять и разбираться что с этим делать э -э, далее мы потеряли все аноды непонятно куда они делись, но э -э, пока временно мы стоим э -э, мы прикрутили туда какие-то аноды и ну, торцевой анод, который защищает винт он нормальный, а тот, который большой основной защищает ногу мы его потеряли и я поставил временно uh, нужно заказывать сальнички сальнички поменять и так у нас определился такой небольшой объем работ который нужно будет сделать в будущем времени пока мы временно восстановили работу лодки мы можем жить пользоваться там генератором чтобы аноды нас защищали собственно вот все, что у нас за этот тестовый переход стало понятно. Подписываемся на канал, проверяем колокольчик, пишем коммент, ставим лайк. Нас это мотивирует. И увидимся скоро уже в следующем ролике. Пока.